Друзья, всем привет! Мы с пиратом продолжаем обсуждать выборы президента США 2020 года. Пират, если ты будешь гонять кубики и не дашь мне сосредоточиться, я буду тебя держать на руках. Ты понял? И не далее, как час назад Дональд Трамп выпустил твит, который не был удален, потому что почему-то твиттер очень любит удалять твиты Дональда Трампа. Но этот не был удален, и давайте я переведу, что в нем говорится. Отчет. По всей стране было удалено... 2 миллиона 700 тысяч голосов за Дональда Трампа. Анализ показывает, что 221 тысяча голосов за Дональда Трампа были отданы Байдену. 941 тысяча голосов за Дональда Трампа была удалена. И еще система показывает, что 435 тысяч голосов, которые были отданы Дональду Трампу, записали Байдену. Поэтому, ребята, все продолжается, борьба продолжается. Сейчас идет пересчет голосов в Джорджии и пересчет голосов в Пенсильвании. На очереди Мичиган и другие штаты. Поэтому, когда мировые лидеры поздравили Джо Байдена с... «Избранием в президенты США» для меня это было очень удивительно, потому что Джо Байден на сегодня не «президент-элект», как говорят американцы. Он пока не выбранный президент. Будет он президентом или нет, это большой вопрос». Почему европейские лидеры недолюбливают Трампа, абсолютно понятно. Потому что на всех собраниях международных Трамп говорит, что Америка вносит основную часть средств на содержание всех этих альянсов, в том числе и НАТО, и всех остальных. так. У нас есть договоренности, там 2% от ВВП должны идти на это содержание. Почему вы не исполняете свои обязательства? Так что будьте добры свои обязательства перед различными международными альянсами выполнять. Вот и все. А самое главное, о чем он не забывает упомянуть, что это все идет на деньги американских налогоплательщиков. И, конечно, в Европе Трампа очень недолюбливают и надеются, что Джо Байден будет избран. Поэтому очень многие либеральные журналисты и либеральные блогеры, которые живут на территории Евросоюза, очень негативно о Трампе высказываются. Я вообще считаю, ребята, что то, что этот человек хочет сэкономить деньги американских налогоплательщиков, это похвально. Но ну, это мне так кажется. Лично я вам хочу сказать, ребята, я не отношусь ни к трампистам, ни к байденистам. Я за этой ситуацией наблюдаю, и мне очень хочется дать вам как можно больше объективной информации из того, что происходит на сегодняшний день. Поэтому, когда люди со своих YouTube-каналов начинают кричать о том, что ай-яй-яй, ой-ой-ой, что происходит, ай-яй-яй, Трамп затеял госпереворот, ай-яй-яй, Байден такой секой, ну, вы знаете, давайте оставим это на их совести. Я вообще, ребята, себя не отношу ни к тем и ни к другим. Я объективно вижу, что Дональд Трамп Достаточно много делает для этой страны, но я вас смотрю на комментарии к предыдущему своему видео по поводу Дональда Трампа и меня они очень сильно удивляют, когда человек в хамской манере мне пишет а, что-то, а при этом говорит, что ой, Дональд Трамп такой плохой президент, потому что он хамлой и невоспитанный. Друзья мои, мне кажется, надо начинать с себя. Вот всегда надо начинать с себя и смотреть, что я пишу, потому что... Как это у нас говорят, в чужом глазу соломинку вижу, а в своем бревна не замечаю. Более того, я вам хочу сказать, ребята, что я не хочу с пены у рта отстаивать личность Дональда Трампа. Но я хочу, чтобы информация была объективной. И мне все-таки хочется, чтобы вы знали, что этот человек сделал для этой страны. Когда я смотрю различные российские либеральные каналы, которые говорят о том, что Дональд Трамп это абсолютное зло и о том, что он сейчас устраивает это вообще что-то непонятное. Нет, ребят, это не что-то непонятное. Я вот лично с большим наслаждением смотрю на то, что происходит в США, потому что я вижу борьбу причем законными методами, я вижу борьбу, и мне кажется, что если будет происходить пересчет голосов, и что если будут допущены наблюдатели, и чем больше будет привлечено внимание вообще к подсчету и к открытости подсчетов на голосовании, тем больше правдивой информации мы все получим». Я хочу, чтобы в Америке победил президент, которого выбрала нация, которого большинством голосов поддержал ли американские граждане. Поэтому, когда я смотрю то, что пишут про Трампа различные российские либеральные либо журналисты, либо блогеры, я очень сильно этому удивляюсь. Потому что риторика такая, что Дональд Трамп – это чуть ли не помощник Путина и так далее, и тому подобное. Ребята, вы чё? Я вот со своей, знаете, сугубо личной точки зрения хочу сказать, мне бы никак не хотелось, чтобы выборы президента США и вообще любой избранный президент США как-то влиял на жизнь в России. Я хотела бы, чтобы жизнь, на жизнь в России влияли россияне, российские граждане. Я... Сильно уважаю людей, которые освещают правду жизни в России, освещают аресты, освещают сроки людей, которые э, выступают против действующей власти, освещают пытки, освещают содержание в СИЗО и так далее и тому подобное. Я безмерно ими восхищаюсь, и я считаю, что они делают очень важное и нужное дело. Но тем не менее... Когда эти люди начинают говорить о том, что э, наше спасение это Байден, меня просто, я не знаю, друзья мои, наше спасение это мы сами, наше спасение это граждане, в которые в в том числе в ответе за власть, которая у нас сейчас есть. И не надо смотреть на лидеров других стран, как на спасителей. И не надо обвинять Дональда Трампа в невмешательстве. И не надо этого всего делать. Я вот я понимаю, когда человек политический беженец, он не может поехать в свою страну. Но ведь не все такие. Есть такие люди, как мы, которые там 9 месяцев живут в, России, в Америке в году, 3 месяца в России. Мне бы хотелось, чтобы между стран, нашими странами был мир. Я надеюсь на это. Мне очень не хотелось бы, чтобы к власти пришел радикальный президент, который бы ну, вот, испортил отношения между нашими двумя странами. Я хочу быть свободным человеком, я не хочу быть человеком, зависимым от политики какой-либо страны. Я хочу свободно передвигаться по миру. И для меня, конечно, более выгоден на сегодня Трамп, который не вмешивается в то, что происходит в России. Еще раз хочу сказать, что ответственность за происходящее в нашей стране, конкретно в России, несем мы сами. Не надо уповать ни на Трампа, ни на Байдена, ни на кого-либо еще. И для того, чтобы не быть как американские СМИ, которые показывают точку зрения только демократов, а чтобы все-таки оставаться максимально, возможно, объективной. Следующее видео, точнее не следующее, а через одно, выйдет про Джо Байдена. И немножко я вам расскажу про его программу, и немножко расскажу вам, чем его политика отличается от политики Трампа. Потому что на сегодня, как вы видите, Америка не определилась, кто будет ее президентом. А вам, друзья мои, я хочу задать один такой простой вопрос. Как вы считаете, если придет Джо Байден к власти, отношения России и США ухудшатся? И если ухудшатся, то до какой степени? Все, пока-пока, подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео.